Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и это видео посвящено использованию нестандартных и э, пользовательских моделей в QML проектах. В одном из предыдущих видео я показывал, как можно при помощи только QML и Qt Quick э, реализовать этот концепт, модель представления. Для этого в библиотеке Qt Quick есть э, достаточно много различных типов для моделей и для представлений. Самые типичные, самые часто используемые это модель в виде типа list model и представление в виде list view. Но в принципе можно обойтись только этим. Но как я уже говорил неоднократно, в случае если у нас проект достаточно сложный, то правильным Решением является разделить функционал бизнес-логики и поместить его в код C++, а функционал, связанный с интерфейсом пользовательским, поместить в QML-документы. И в этом случае, конечно, как модель является элементом бизнес-логики, поэтому его правильно перенести именно в код C++. В этом видео я и покажу, как это можно достаточно легко сделать. Итак, в качестве э, тестового приложения у нас вот здесь вот такое приложение, э, где я использую два представления. Э, одно это ComboBox, второе это вот ListView. Представление э, для списочных моделей. И э, два вида э, моделей, определенных в, в QML. Э, в случае ComboBox я использую модель в виде просто э, массива значений, а в случае представления ListView я использую вот эту модель ListModel, в которой у меня а, несколько как бы, полей, каждый элемент имеет, да, это текст и это цвет. А, давайте попробуем перенести это а, в код C++. А, ну, а, в качестве аналога вот такой модели я предлагаю использовать а, библиотечную а, модель а, Класс называется QStringListModel. Давайте создадим объект этого класса QStringListModel. String назову его ListModel. Uh, здесь мне нужно определить собственно список значений. Uh, назову values, Заполним какими-то значениями. Допустим option one, option Two, or option three. Oh, three. так дальше мы назначаем эти данные uh, модели методом set uh, string list values так мы заполнили модель данными uh, теперь мы должны внедрить нашу модель в корневой контекст root context set context, property uh, values, конечно. Uh, Во-первых, назовем тоже list model, чтобы не путаться, и передаем указатель. так А в качестве вот этой табличной как бы модели я предлагаю использовать пользовательскую модель, которую я создавал в одном из видео, посвященных моделям и представлениям в Qt Widgets, в обычном Qt. Называется он модель Variant Map Table Model, потому что элементами для хранения данных здесь, там используется как раз Q Variant Map. Да. Если у то будет что-то непонятно, то можете пересмотреть это видео, я, ссылку я дам в подсказке. Итак, создаем вторую модель. Variant mapTableModel. Зову тable модул. Так, э, инициализация данных тут немножко посложнее будет, да, поэтому я предлагаю, чтобы сэкономить время, просто скопировать. Я скопирую отсюда, немножко поясню. Э, в, в этом классе в нем э, количество и имена колонок, они вот регистрируются вот таким методом. Я уже объяснял в том видео, почему это может быть удобно, и в данном случае, в данном видео это тоже нам будет удобно, и я покажу, почему. И далее мы создаем вот эти элементы, QVariantMap, и наполняем их данными. Дальше вставляем в, в табличную модель, это второй элемент, и, наконец, тоже нужно внедрить это в контекст root-context-set-context-property тоже назовут table-module аналогично и table-table-module все, мы э, создали наши модели в, C++, в коде C++ и теперь попробуем использовать их в QML документе Итак, это я закомментирую строчку. И укажу другую модель, а именно лист модул. Так, все хорошо. И э, вот эту э, модель я закомментирую, потому что она у меня с таким же именем, я боюсь, будет конфликт имен. Так. И здесь, казалось бы, ничего менять не надо, потому что э, здесь у нас э, поля MSG, да, и. Color, и здесь я их определил как msg и color, да? то есть, по идее, все должно сразу заработать. Давайте проверим, так ли будет на самом деле. К сожалению, сразу не получилось все. Да? Единственное, что мы видим, что правильно определили наше представление, это количество элементов, а данные извлечь не получилось. Почему? Давайте посмотрим в консоль, на что у нас ругается, вот, например, ComboBox. Он ругается, что в, нашем, в нашей модели не определен метод ModelData. Но он действительно там не определен. А, а что же нам, что же мы можем сделать? В чем же проблема? Давайте, кстати, посмотрим на, на документацию listview. Может быть, просто нельзя использовать такие модели. Итак, что у нас написано про модели? И написано, что э, в качестве модели мы можем использовать вот определенные в QML типами моделей, да, лист моду, э, XML лист модул и так далее, и можем использовать э, модели из э, кода C++, которые унаследованы от QAbstractItemModule. Ну, все модели в Qt, они унаследованы от этого абстрактного класса. То есть, по большому счету нам здесь говорится, любые модели из C++, да, из Qt, они будут работать, работать и, и здесь. Но это не так. А в чем же проблема? А проблема в том, что не случайно здесь все-таки написано, что это list view, То есть, предполагается все-таки, что это это представление, оно работает именно со списочной со списочными моделями, то есть у которых только одна колонка. Но, но как же так? С другой стороны, у нас здесь как бы две колонки, здесь вот две колонки, а на самом деле это не колонки. Если мы, например, посмотрим на свойство, на свойство типа combo Box, то мы увидим здесь такое свойство, которое называется text roll. Что же оно значит? Что это за роль такая? А это та роль, которая будет использоваться ComboBox'ом для извлечения э, данных из модели. Э, давайте я напомню, что в э, как раз абстрактном классе всех моделей э, здесь фигурирует некая роль, э, которая определяет, какие данные э, элементы мы хотим получить. То есть, э, по умолчанию, это DisplayRole, это данные, которые мы будем отображать, но если мы посмотрим на возможные значения, то увидим, что здесь есть масса других ролей: decoration roll, edit roll это вот роль, которая будет использоваться в редакторе элемента, так далее, подсказка, задний фон, особенности шрифта и так далее. И много-много-много-много вот этих вот определенных заранее заизолированных ролей. А последним идет роль user role. Что это за роль такая? Это та начи... роль, начиная с которой, э, вот тут у нас цифры, да, идут они по возрастающей, начиная вот с этой вот цифры, э, с этой вот роли, мы можем свободно использовать э, в своих целях вот эти роли. Хорошо, а, но мы видим, что в QML у нас, э, э, если это роли, они а они а название колонок, таблицы а, а это роли то здесь роли у нас э, строковые а в C++ у нас роли целочисленные как же нам э, привязать одно к другому и этот момент он предусмотрен в абстрактном базовом классе всех моделей есть виртуальный метод так виртуальный метод который называется role names раньше мы его не замечали потому что он нам был не нужен но теперь он начинает играть существенную роль в функционале модели. И мы видим, что, что этот метод он как раз возвращает вот эти пары, то есть возвращает хэш, где ключом является числовой идентификатор, а значением является ну, строковый, по большому счету. Хорошо, давайте приопределим вот этот вот метод виртуальный. Итак, я создам хэш и так назову его roles да и вызову допустим базовый поскольку виртуальный метод да то мы должны вызывать э, метод базового э, класса наследника Ой, не наследника предка и так roll names так хорошо а что мы э, будем делать дальше ну, давайте я сразу напишу чтобы просто не забыть мы его и возвращаем так а что мы здесь дальше пишем а дальше мы писать можем все что угодно мы можем назначать абсолютно любые роли ну естественно желательно все-таки которые имеют идентификатор больше либо равно user role да и назначать им какие-то строковые строковые идентификаторы то есть грубо говоря если мы здесь вот напишем 0 а здесь напишем, не знаю, sell data, то после этого мы сможем в QML э, обращаться э, к, этой, к этой роли, указывая ее вот здесь, вот, допустим, в делегате. Э, ну хорошо, то есть по большому счету э, для того, чтобы сделать любую модель э, на C э, ⁇ работоспособной в... QML, мы должны приопределить вот этот метод, указать здесь, придумать имена для всех колонок, да, и, и назначить соответствующие какие-то роли, какие-то роли придумать, да, с числами больше, чем вот это user. Role. Но в моем случае, вот в случае вот этого класса, мы уже имеем идентификаторы строковые, потому что я здесь определяю как раз некую абстрактную колонку, у которой есть свойство name. То есть, в нашем случае это можно будет даже сейчас сделать фактически автоматом, и не нужно будет определять для каждой новой э, модели. Итак, я пишу for int call от, значит, нулевой колонки, да, потому что у нас индекс от нуля идет, до... Э, до по всем колонкам, и добавляем. И, и заполняем вот этот вот хэш. Insert. Um, как я сказал, использовать мы должны uh, пользовательские uh, роли, которые больше равны пользовательскому, поэтому я пишу user role. И дальше уже прибавляю индекс uh, колонки а значение я беру из вот этих моих зарегистрированных колонок по индексу колонки name и единственное, что здесь мне нужно еще это привести к, к все давайте вот я сделаю здесь еще одну выведу это в консоль позже станет понятно для чего итак, ну вот выведем консоль, чтобы просто посмотреть, как они определились так, ну, сейчас мы просто определили эти роли. То есть, это что значит? Это значит, что, когда я их буду указывать вот здесь, вот, допустим, в, в, в делегате, то вот это представление, оно начнет дергать из модели данные, используя вот эти вот роли, которые я объявил по имени. То есть, оно зайдет сюда, узнает, какой, какой числовой идентификатор роли соответствует вот тому строковому, и дальше обратиться к методу data, который, собственно, и возвращает данные из модели, и укажет вот эту какую-то роль. А роль, роли у нас здесь пока эти не объявлены, то есть ничего не, не вернется, по крайней мере, то, чего бы мы хотели вернуть, Поэтому я проверяю, что роль у нас больше равна user. Role. И э, делаю рекурсивный вызов той же самой э, того же самого метода, но только немножко корректирую индекс. Так э, это. корректирую индекс. Э, номер строки у меня такой же, поэтому я здесь пишу индекс а номер колонки я определяю как из роли, то есть я беру роль и вычитаю оттуда вот этот userRoll, тем самым получаю номер а, индекс колонки нужный вот и ну здесь я могу конечно указать вот roll, но он по умолчанию, ну давайте чтобы просто все понимали, что здесь тоже какой-то роль есть то есть была роль какая-то пользовательская, а я вызвал тот же самый метод, но с ролью DisplayRoll и подкорректировал немножко индекс Давайте посмотрим, получится ли заработает ли теперь наша модель Так, и мы видим, она действительно заработалась и у нас все подтянулось и текст и цвет и давайте теперь посмотрим что же можно сделать все-таки со, со стандартной моделью Сначала, когда я вот здесь с этим всем разбирался, я подумал, что да, не очень это все удобно, поскольку не смогу я использовать uh, просто так, вот напрямую uh, библиотечные модели uh, из C++. Мне придется все время переопределять вот этот метод uh, roleNames. Uh, role uh, но потом вот я как-то случайно, там для отладки, включи, uh, написал вывод в консоль, этого списка, и потом увидел следующее, что помимо определенных много вот этих пользовательских ролей, color, вот здесь у нас, здесь, начиная с 256, да, э, у нас есть здесь и э, в списке участвуют и какие-то стандартные, в частности, роль display roll, который у нас э, с, э, имеет идентификатор числовой 0, то есть, в библиотечных моделях у нас определены какие-то идентификаторы для этих ролей, и мы их можем спокойно, свободно использовать. Другими словами, я могу взять вот этот дисплей и указать здесь комбо-боксу для получения данных из модели. Да, и мы видим, что это действительно заработало. Более того, мы можем вытаскивать и какие-то неочевидные э, данные из модели. Да? То есть мы можем, допустим, подсказки можем извлекать оттуда. Да? Он э, статус, под, подсказка, как бы help, и так далее. Decoration вот у нас здесь тоже есть. Э, в общем, мне кажется, это такой интересный лайфхак к которому я пришел не сразу, может быть, кто-то из вас тоже не сразу до этого дошел, или, например, это будет э, полезно. А, а в остальном, мне это такой универсальный способ. Если мы хотим сделать э, модель доступной и работоспособной в, Q, в QML, мы должны убедиться, что там э, реализован вот этот метод э, roleNames да, с нужными какими-то идентификаторами. В моем случае это совсем просто, а в, в, в случае, если у нас нет а, каких-то имен изначально в модели для колонок, то придется их придумать и сюда вписать. И нужно доработать метод а, data, чтобы он по этим ролям возвращал тоже какие-то данные из модели соответствующие. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.